Я просто даже по себе знаю, ну, я слушаю многие, что они говорят, а, мой, я там за 40 лет все, ой, за дней ну, все познал. Я теперь все просветленный, просвещенный, крещенный, не крещенный, ой, то есть ты. я уже все это вам буду рассказывать. А по факту я по себе чувствую, что вот эти вот два года скоро будут, а там еще процессы в организме только начинаются. Они не идут еще полным ходом. Если я раньше говорила, что ну, скорее всего будет полное очищение через три годам, то сейчас я буду понимать, что к трем годам это только запустится полноценно процесс клеток, и это уже, это просто уже через год где-то ты уже начинаешь видеть эти клеточки ближе к полутору годам ты, ты ими можешь как-то уже с ними как-то баловаться, я бы не сказала другого слова, пока только баловаться. Вот их ни, ничего с ними сделать по большому счету еще вот такого глобального не можешь. Где-то подшаманить себя, где-то там что-то там под, подкрутить, что где-то вот это вот осознание не приходит. Где-то еще что-то. Ты это можешь сделать. Сейчас ты это можешь. Но полный процесс я понимаю уже по своему телу, что оно запустится года через и вот я когда вижу людей, когда мне вот, говорят, я вот это то есть на ретриты же тоже приезжают и говорят там я, например, вот у меня был такой кадр, он говорит, я не ем. Я говорю, сколько? Он говорит, 40 дней. Я говорю, пиздишь. Но по нему сразу же видно. То есть это же не потому, что видно, что он как-то внешне должен, должен выглядеть. То есть у нас есть модель автонома, да? Что это тот человек, который очень красив, с хорошей фигурой, накачанная попа, длинные ноги красивые зубы, пока ты спишь, он 28 раз переплывает в черное море. Байкал, да? То есть это, да, это, это вот такой человек, это, это шаблон. Если ты не подходишь, то уже есть сомнения, как бы, а ты действительно mm -hmm. не но это же не про это. Там идут абсолютно другие вибрации. Прям вопрос интересует. Я, конечно, и, ну, просто с весны начала об этом говорить насчет дольменов угу. Это очень вопрос, очень интересно. А что конкретно интересно? Дольмены это вообще... сейчас а Что это такое? Дольмены. Дольмены это каменные сооружения. Я э, не гид. Я не могу вам рассказать прям точно-точно, но я попробую рассказать то, что я знаю. Это примерно где-то 10 тысяч лет до нашей эры, когда у нас технократия начала уже достаточно явно проявляться, вот, то определенные волхвы, мудрецы, какие-то еще люди начали заходить в то есть в каменные сооружения, заходить туда, их закрывали пробкой каменной, чтобы они, когда люди будут готовы, чтобы они передавали людям эту информацию, которая была с ними, которая существовала на той планете, которая была 10 тысяч лет до нашей эры. Вот. Кто-то кто из тех жильцов, которые были, они на другой планете сейчас живут, а они могут в любое время сюда прийти, при, к нам обратно прийти, но еще сейчас для них не время. Для них не время, потому что у нас еще очень много тех процессов, которые мы сами для себя не закончили. Поэтому, если они придут, их могут просто уничтожить. И вот в этих вот дольменах, то есть эти дольмены очень много в разных поколениях пытались уничтожить. Их разбивали, их взрывали, их когда думали, что там что-то, вот эту вот пробку и вытаскивали, эти каменные пробки, думали, что там вклад. То есть много-много вариантов, что было с этими дольменами. Можете почитать книги Купцовой, мне ближе всего Купцова, потому что она не пишет про какие-то мифические вещи, она пишет именно то, что... Она пишет то, что я слышу, я вижу. Поэтому я ей доверяю. Может быть, вам зайдет кто-то другой. Вот, что там происходит? Вот эти вот дольмены, если даже взять, например на Пшаде на Пшаде есть, по-моему, ботраш... на Пшаде есть тоже комплекс дольменов вот и там вот этот вот хозяин этого комплекса он уже не в одном поколении хозяин и он рассказывал у него все дольмены они вообще находятся под Ну то есть их все дольмены контролируют, а они все в научных исследованиях находятся, абсолютно все, которые, которые знают ну, вот эти вот специалисты, да, которые, там, какие-то профессора либо кто-то еще. И вот он говорит, только мне раз в какое-то время приходят определенные специалисты с различными замеряющими устройствами, и действительно около этих дольменов происходят различные разные вибрации. то есть где-то там какое-то соединение воздуха, то есть я не буду называть конкретно, да, вы можете либо туда съездить и узнать у него, он все расскажет, либо это точно так же в интернете есть, вот, это происходит как на физическом плане это можно почувствовать, так и на психологическом плане, когда вы туда приезжаете, вот, и что происходит, то есть каждый дольмен, каждый вот этот вот, э э э есть э где место силы мудреца, вот, а есть храм. Храм ⁇ это камни, где они заряжены на определенное, где-то на здоровье, где-то там почки полечили, где-то на любовь, где-то еще что-то. А дольмены, они вот эти вот мудрецы, и каждый мудрец несет свое предназначение. Вот кто-то работает с клетками, кто-то работает с кровью, кто-то работает с финансами, с деньгами, кто-то работает с генетической структурой. То есть каждый дольмен, каждый он имеет свое предназначение, каждый мудрец. И когда вы да, бываете там рядом с дольменом, либо кто-то в дольмены может залазить, если есть такая возможность. Вот. И там происходят различные моменты. То есть изначально там можно находиться не более 15 минут, потому что потом вас такое будет, вы не будете понимать, с чего это состояние такое, вам захочется есть, спать. И вообще можно после дольмена в сутки только отсыпаться. Вот. Потом вы начинаете к ним уже приходить, уже вам нравится. Нравится это состояние, не всегда понятно, что это за состояние, но тем не менее. Вот. И у этих мудрецов вы можете что-то спросить, они вам ответят. Кто-то не спрашивает, кто-то думает, что они не отвечают. Один говорит, я два года езжу туда, я ничего не чувствую, я ничего не вижу. Вот. Я говорю, ну хорошо, говорю, а какие изменения произошли за эти два года? И она говорит, то, то, то, то, то. то, то. Я говорю, ну, а я сижу и записываю. Я говорю, вот смотри, говорю, как ты думаешь, это ничего не произошло? Говорю, о, я даже этого не заметила. Как так? Вот. То есть мы очень часто не замечаем то, что с нами происходит. Не факт, что это из-за дольменов, но и не факт, что это не сыграло роли в жизни человека. Вот. И как правило, у меня, когда я приезжаю на дольмены, я приезжаю на дольмены, я могу, у меня было такие состояния, что приезжаешь на какие-то определенные места. Садишься, и тебя сразу же вырубает, причем вырубает на точное количество времени. Это, как правило, либо ровно полчаса, 30 минут, не 28, не 31, ровно 30, либо ровно час. У меня по-другому не бывает. Это прям ровное количество времени. Вот. И э, бывает, что я вижу картинки, бывает, что я вижу какие-то определенные вещи. Бывает, что я просто не вижу ничего, я там уезжаю, и в течение 12 часов меня просто накрывает так, такими осознаниями, что это просто вообще корол. Когда вот у меня тоже осознания были с моими детьми. Как, как вообще я их родила и вообще, что я на них навешала, не осознавая это. Вот, то есть мы же чаще всего, как мы рожаем детей? Мы рожаем детей для себя. Когда мы готовы, когда мы хотим перейти на новую стадию каких-то отношений, э, сохранить семью еще что-то. То есть, молотляет, тогда мы начинаем рожать детей. А по факту мы рожать детей когда должны? Мы должны подготовить свое тело к тому, чтобы пришла душа, если она захочет. Мы должны быть в принятии, не в своих эгоистических моментах, что я сейчас рожу, вот я сейчас рожу, потому что я готова, я могу обеспечивать, я могу это, я могу то, и вот я родила. Я родила в результате кого? Того ребенка, который становится маминым ребенком. Только, только я же его для себя родила, потому что я могу обеспечивать. И потом мы думаем, почему же он такой, почему он там от меня не отходит, почему-то у него это почему он в компьютере? Потому что у него нет другого мира, кроме мамы, которая мама хочет его сепарировать, он не знает, что это такое. Пока мама не осознает, для чего он, как она его рожала, с какими мыслями, никакой сепарации, естественно, не пройдет. Он будет уходить в мир игры, в другой мир. Когда начинает говорить, что как бы разваливается семья, ну давай вот там следующего второго, третьего, четвертого, пятого ребенка родил. что происходит? Ребенка рождают, семья, неважно, сохраняется она или не сохраняется, ребенок всегда этот рожденный ребенок играет роль связующего звена. Он, его никогда нету самого себя. Ну, вот, если и он всегда в раздраве. Вроде хороший, смотришь на него, хороший ребенок, вроде все хорошо с ним. Вроде что же такое? Он все время то балованный какой-то, то еще что-то. И вот он и ласковый такой, и к одному полостится, и к другому полостится. Но что-то вот это все равно это его как будто тревожит. Потому что его нет. Его никто не заказывал. Заказывали просто связующее звено. А он не может связать несвязуемое. И поэтому этот, этот ребенок рождается всю жизнь вот, и во взрослом возрасте, потом происходит вот это. И пока эта мама не осознает, как она рожала своего ребенка, с какими мыслями она готова была родить этого ребенка, зачать его, что происходило в ней самой, какую программу она вложила в эту генетическую структуру, она никогда не поменяет своего ребенка, что бы она ни делала. Каким бы она ни была замечательным психологом, великолепным человеком, любящей матерью, она никогда не поменяет ту генетическую структуру, которую она заложила, пока она сама ее не прокрутит в другую сторону. А если спонтанно, это ж как? Понимаю. Спонтанно? Возвращайся. Что, что было спонтанно? Какие ты чувствуешь? Что ты делаешь? Как, как твой ребенок, значит, к тебе пришел? Мысленно с ним поработать с этим состоянием, с этим ребенком, который в тебя пришел. Мысленно поработай, ты увидишь изменения сразу же на, на ребенке. Когда ко мне приходят родители и говорят, там, а вы можете, вот у нас у ребенка вот такая-то ситуация, вы можете поработать с ребенком? Я говорю, я могу поработать с вами. Я говорю, да к что ему уж 15 лет, что с нами вот он уже вон, Хабелина по девкам ходит. А работать там нужно с родителями. Вообще до 24 лет ребенка нужно работать с родителями. С ребенком тоже уже можно до 4 года вполне тоже. Но с родителями, в первую очередь, сначала он свои травмы вытаскивает, раскручивает. Потом мы смотрим, как ребенок это принимает, эту информацию. Это не нужно ему озвучивать. Он, у него идет трансформация своя. И после трансформации, он уже, если это нужно будет, он уже идет на следующую какую-то работу, проработку. Всегда все через родителей, Всегда мы. Это очень хорошо, если родители понимают, как они родили, с каким эгоизмом они рождают. А это же эгоизм, как он же? Я могу обеспечить, я могу сохранить семью. Я готов там что-то сделать, а по факту, мы же, не ребенка же Мы себя балуем. Вот у нас и рождается вот это все, потом с чем мы не можем работать. А если, допустим, вот такая ситуация, да, ну там, допустим, вот мама там, да вот тебе там 18 лет, ты уже старая дева, и вообще тебе там уже поздно рожать. Или, допустим, женщина, когда вот первый аборт был, и потом она все переживала, переживала, как бы, да, что вот ну не сможет забеременеть больше. И тут она специально как бы так создала такую обстановку, чтобы забеременеть. Как, как, какие дети потом после этого рождаются? Но она же сама побоялась, что она не сможет забеременеть, что у нее не будет ребенка, что она будет не нужна кому-то. Причем здесь ребенок? Она же о ребенке-то не думала. Что она думала? Ой, столько душ стоит, ждут, а я тут Что? разродиться не могу. Не даю им выхода. Она же не про это думает. Она уже программу в него вложила, другое. Он для нее, для ее балования. То есть так, так же получается, для ее балла. Угу. практикую. Это. Нет, я не сказать по мам, мамы может и своих детей, ну просить, ну какие там столько происходят, ты ничем помочь не можешь, но ты, ну я как за них прошу, ну что они там тебе, да, ну я за это прошу прощения и прошу их, ну типа что я Смотри, какая ты важная. Это, это очень... Нет, ну, мне сказали, кстати, помогает в плане того, что. Помогает, да, конечно, твою важность-то питает как. Нет. Я ж какая важность, я сейчас за всех. прощения Вы можете ничего не просить. Я сейчас за вас все сделаю. Можно за меня это, это ты насколько себя маслицем малишь, что а какая я важна, мне легче становится. Да? А что в тебе легче становится? Что с твоим телом происходит? Нет, нет. нет. Но мне Но ничего не происходит. Я просто смотрю, что у меня в жизни происходит. Опять в чужую жизнь залезла. Ты Но видишь, нет. что происходит в их жизни, я да? Я просто да? смотрю. Вот не смотри, не ты же не, не слушаешь, слушаешь, что я говорю. тебе говорю. Ты же все равно идешь на отрицание. Ты все равно не живешь своей жизнью. Ты просишь от лица других за других. Ты смотришь, как другие начинают жить. А ты-то здесь где? Ты ничего не можешь сделать для других. Никогда мы не можем сделать ничего для других. Потому что мы для себя не научились ничего делать. Как только мы научаемся делать и жить что-то для себя, для других уже не надо, мы уже радуем собой других. Мы уже несем энергию любви и счастья для других. Только повернувшись к себе. И простить это... Что такое простить? Это жить в состоянии вины, поблагодарить, да, но только от себя и за свои какие-то уроки. А простить кого-то? Это что за благородство такое? Откуда оно все вас? Да, Мама учила. Мама. Мама, она все время проспошила. Ну пусть просит, это ее. Пусть ну, она просит. Ну как, дочь вот, передала опыт. Ну, теперь дочь просит. За что мне какие-то угу. За что ты все время Ага, вот, есть какие у нас ну, там всякие способности, да? Все мы развили, все мы молодцы, а силы не хватает для действий, для воплощения. То есть мы все можем, мы все знаем, а слабенькие такое может быть? Нет, потому что если мы что-то делаем для себя, если мы идем по своей дороге, то нам на это всегда есть силы. Если мы где-то уходим со своего пути, уходим, отворачиваемся от своей души, делаем то, что нам уже более выгодно, а не для души, именно выгоды, ищем выгоду, которая не принесет для души, либо наши действия не принесет для кого-то то счастье, то умиротворение, тот поворот к самому себе, то на это не будет никакой силы. У нас силы по большому счету не прибавляется и не убавляется, потому что прибавиться нашей силе больше некуда. Ты представляешь, за тобой весь род, сколько поколений до нашей эры, наша эра, сколько всего, это все ты, это все твоя сила. Ты этой этой силы не умеешь пользоваться. Как у тебя может ее стать меньше? У тебя что, род от половиницы? не может стать меньше, ее может не стать ни меньше, ни больше, но той силой, которая есть в тебе, мы просто мы не умеем пользоваться той силой, которая есть в нас. То есть вот эти, про которые я сейчас рассказывала, базовые настройки, это тоже наши базовые настройки, это тоже наша сила, но мы себе даже не позволяем думать иногда вот в этом в, в этом контексте, потому что мы не понимаем, что это может быть, И это только маленькая только того, что есть. У нас. И силы у нас всегда есть. Твой род, он, он, он так, настолько могущественный. Но как, ты а даже сейчас а? безродная. Безродных нет. Ну, нет, как есть безродные. Они не безродные, наверное. Они, я бы сказала, больше без... бездушные, то есть без души, которым не к кому повернуться, они не могут ничего попросить. Это Дети, которые, например, пробирочные дети, да, нет еще ни одного случая, чтобы дети, которые появились через пробирку, чтобы они родили своих детей в дальнейшем. Да? <coughs> не знала, нужно... Я смотрела, я не нашла ни одного. Да. И детей, которые из пробирки, их, mm. их видно. Mm. А они вообще без света. Они не светятся. Они могут быть очень великолепными людьми. Очень чистыми, очень светлыми. Они могут с ними быть, находиться, бывает очень приятно. Но у них нет света, у них нет вот этого вот ст ст ст столба, стержня них нет. И, И что женщина, как выносит? Где она взяла живой организм? Где она взяла? Вот имеется в виду пробирка, это начальность пробирки, а потом это не да, сей? да. Сейчас уже искусственные... Это модель. вот артисты сейчас этим добавляются. М? Артисты, говорю, сейчас следующее. Сей, да, за зачем они только не забавляются? Прекращение рода есть. Когда род уже понимает, что ему нужно прекращать свое действие, по каким-либо причинам, очень много причин тогда появляются а, вот эти вот лица с нетрадиционной ориентацией, да, когда женщины с женщиной, мужчины с мужчинами. Вот это тоже прекращение рода, это все, это, это, это завязка идет. Это не хорошо и не плохо, это просто идет определенные моменты. Это было всегда, просто раньше это а, показыв... не показывалось особо, сейчас это показывают сейчас это вышло уже на такой уровень, когда это просто все там трубит. Это даже много городов не да? Как много родов закрывается. Ну да. Но если они закрываются, то и открываются же, наверное. Новые? Да. У нас очень. На нашей планете новые не открываются. Эта планета у нас существует не так много времени, если мы говорим про, про планетарное время. То есть изначально, когда эта планета зарождалась, определенная зарождалась. То есть сейчас ну, начало рода, я не могу сказать, что такое начало рода, и где она зарождалась, и как она зарождалась. Но вот эта вот планета, у нас она э, как бы тоже реинкарнация, так скажем, да? я не знаю, как правильно сказать, планетарному уровню. Она тоже не первый раз. И точно так же она может, вот сейчас идут определенные события, она может либо в одну сторону произойти, либо с другой как бы слопнуться и пойти на реоркарнацию. Вот. И кто-то пойдет с ней, с этой планетой, кто-то уже не пойдет. Вот. В то же время, что если она не слопнется, одни определенные люди пойдут на реинкарнацию, другие люди не пойдут на реинкарнацию. Света, почему так много уничтожается у на белого населения? А как ты понимаешь, что такое белое население? Белый свет, он светом тоже. То есть это Азиатия в вообще народов А, цветы народов нет, потому что их не снимали или потому что их не могли найти? Потому что их в городах не было. Ну и в городах не было. А городов-то сколько было тогда? А? Городов сколько было тогда? Я я не знаю, я говорю, старые фильмы не смотрю, сто летний да, где-то конец, 18 Ну вот смотри. Раньше было разных поселений вот столько, а городов было вот столько. Вот когда ты смотришь фильмы, ты смотришь вот сюда, вот в крошечку. В город. Да. А сейчас городов вот столько, а поселений уже вот столько. То есть они из поселений Ну, как бы перебираются люди, да, потому что поселений там мало становится. Это тоже достаточно э, раса такая, что она достаточно древняя. И если ты говоришь по крови, я не поняла, как по крови светлые? Не по крови, по цвету кожи. А, это не значит, что они светлые. Светлые это не по цвету кожи, не по цвету волос. Да нет, она имеет цвету нет, нет, она нет. белая. Раса. А она становится все меньше и меньше? Да. Да, вот, так, да. Коли чисто количество, количество, количество на белых жилья становится меньше. И я Дарит, у меня как много аргументов с есть не нарекаетесь. Он сказал, что там вот белому человеку, вот любой человек, вот если белый, у тебя там с у я говорю, да, Вот если там Китай, Испания,